Буэнос Диас, братва. Ядерно-разыдный взгляд ваши экрана. Это значит, нас занесло в тайный черток Одина. Это гадвор. Поэтому сажайте жопу поудобнее. Хватайте ништячки и.. <как> Делайте громче. Погнали! Хуяк, хуяк. За место. Один устроил. Сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса <свист> я смотрю, они друг друга не шепкать и любят. Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть.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 Это переплетение нескольких рун. Мир, единство, надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту дверь. Так, тормози-ка. А не, здесь, здесь просто стена. Сын. То, что ты там увидел я ничего не видел ты что не видел его старика какого может пойдем да идем Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Прям на входе.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 Какие-то чары не дают ему говорить Да? Ну да, вот в чем дело И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да Ты знаешь слабое место Бальдра Разве? Но Бальдр не восприимчив к любым атакам Физическим и магическим Или другой, какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить. О! И слои тонкие. По одному их класть? Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? Последний раз я видел скап еще, когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. А где ты его? Мне пришлось заморать руки. Ну так не стой, столбом. Заработал. Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? Почему бы и нет? Что? Я расту над собой? О, тут надо обухом. <свист> давай, расслабь кисть. Сам давай, расслабь кисть! И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще загорять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в шере траудра. как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый! Учиться никогда не поздно, правда? НИКОГДА! Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Ебать мой хуй!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 Чуть не хватит. Ну, к делу. Как-нибудь расскажешь мне, кто же сделал такую красоту? <свес> Ой. Эхо туманов, невеликенский сплав, ебать! Что там с делом? Бля, у меня даже залагало от переизбытка этих самых. чой чой чей, чой чой Блять, надо перезапускаться, наверное, чаще. О, Пустила меня чудо-трава. ничего с ним не сделается. Что-то пидловует немножко. Понять, это Ой, там чайка серит. Бля, что-то реально подлогивает начало. Непорядок какой-то. ключом мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Только ну хуя я в лодку сел, главное, зачем? Я так и не понял. Не верится, что Один был мужем Фрейд. Любовь и ненависть переплетены. Так тесно. Ну, вот смотри. Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великан Шейор, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Знаешь что? Я попозже расскажу. Тут насрал кто-то, ебать мой. Ой. Найдем сегодня эту дверь, не? Дюра. вот она. Мы ваш... Нычка, Где это мы? я знаю не больше твоего братец. По а еще зарыв в между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери похожи копии тех, что наверху. Что это там наверху? не понял так мне по идее тунды Наверху есть. как тебе блядь, должен туда добраться наверх тюр использовал ту же магию для защиты черной руны Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотенхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Нихуя не понимаю, что-то. Три комнаты. Габелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что тюрк был у них в большом почете. Ого. Кто это? Сын, это руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи, а без них... Mm. Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? на статуях вижу тут сказано бездна М -м, зловеще забойно читай первого раньше последнего позже пуста середина и тени нет тоже -то. ты уверен что нам нужно именно повернуть храм чтобы попасть в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 Если хочешь разбить эти цепи, ты должен лично этим заняться. Как? Эти цепи сами не упадут.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 снова эти ловушки. Я, кажется, понял Понятно, что нихуя еще непонятно. Ну почти. Кольский код. головоломню решим и будем думать. Ну чё, сделаем здесь финалочку. Будем дальше думать. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, Пиписька. И до свидания. В следующей серии.